Как МиГа-31 защищает северные границы России российские МиГи, на которых размещают ракеты «Кинжал», обеспечивают безопасность страны на севере. Они способны поражать цели даже в ближнем космосе. Об уникальности истребителей рассказал ариэктор летчик Владимир Попов. Аналитики китайского издания Саха сообщили, что российский истребитель МиГа-31 непривлекателен для США, в Соединенных Штатах нет спроса на подобные самолеты поэтому там не будут создавать аналоги МиГУ. Причина кроется, по мнению экспертов из Китая, в том что изначально СССР сконструировал такой истребитель как ответ на американский разведчик Lockheed Sister 71 Blackbird, крылатые ракеты и низколетающие самолеты. Вашингтон не видит подобных угроз со стороны других государств. США считают, что МиГ-31 не является высокопроизводительным истребителем и его задачи относительно просты, считают в китайском издании. Генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов назвал и другую причину, по которой были созданы мига 31 Эти высотные истребители дальнего перехвата были нужны после развала Советского Союза, чтобы обеспечить безопасность труднодоступным для сил и средств противовоздушной обороны, ПВО территориям, например, северным районам Арктики. По нормативам распределения театров военных действий, у нас на северном направлении страна имеет большую протяженность по Северному ледовитому океану системы ПВО, которая не всегда обеспечивала нужную защиту суверенного воздушного пространства. Это было трудно сделать. Поэтому по трем основным стратегическим направлениям северным, противодействие Канаде, Америке, например Аляске, истребители дальнего перехвата и высотная истребительная авиация нам была крайне необходима. Мы и развивали их. Сначала у нас были Ту-128, самолеты-перехватчики стратегического плана, потом были Мига-25 и Мига-31, которые сегодня выполняют функцию уже и ударного самолета. Не только обеспечение сил и средств ПВО, а уже ударного, подчеркнул летчик. Владимир Попов назвал оружие, которое на сегодняшний день возможно разместить лишь на Миге, это гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Их запускают лишь с Мига-31, что делает самолет уникальным. На данный момент Ту-22-3, который тоже будет работать на подъем гиперзвуковых ракет типа «Кинжал», находится в разработке. Если говорить о ПВО, мега 31 уникален по многим направлениям. Его потенциал, ремонтопригодность, модернизационная составляющая позволяет самолету быть востребованным еще долго. Генерал-майор Попов выразил надежду на то, что российская авиация еще долго будет эксплуатировать эти истребители. Кроме того, как отметил эксперт. Парк самолетов достаточен для выполнения узких задач по перехвату на дальних подступах в труднодоступных районах воздушных целей различного направления. В том числе Владимир Попов выделил космические цели. С помощью ракет дальнего действия МиГА-31 способен поражать ближний космос. Такие прецеденты случались при низкоорбитальных полетах. Сегодня, надо сказать, мы работаем еще и над тем, чтобы создать береговые средства ПВО Северного Ледовитого океана. Государственные границы и исключительная экономическая зона почти до полюса находятся под охраной России. Это наше суверенное воздушное пространство, которое мы обязаны охранять, это задача государства. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.